Всем привет! Сегодня 20 ноября. Мы тут на пасеке чуть-чуть заглядаем, что-то работаем. Погода хорошая, заодно отдыхаем. Хочу вам показать немножко, позаглядывать вместе с вами, вернее не вам, а и вам, и себе, позаглядывать, что у нас тут творится, как у нас тут происходит состояние, какое у нас в нуклеусах, которые выйдут в зиму. Давайте позаглядаем вместе. Так. Вот, есть такое. И сразу же, друзья, вам поясню. Смотрите, собираем мы вот так сетками москитными, собираем прополис. Еще не было времени для сбора. То есть их надо собрать и забрать, добыть прополис. Ну и отделить воск от прополиса. Вот так состоит. Они у нас собираются в зиму. Видите, сидят на крайней рамке. И сидят. И там на крайней рамке. Сидят. Ну сегодня тепло. Они чуть-чуть расползлись. Вот так шестирамочник идет в зиму. Закормили мы их сиропчиком по 6 литров. Ну, 3 по 2. 3 раза по два литра дали. И так они у нас пойдут в зиму. В принципе, вроде бы неплохо. Вот чем мне были вопросы, чем мне карника нравится больше, чем бакфаст. Вот как раз она мне тем нравится, что карника малым количеством пчелы, малой массой, успешно зимует. А в таких ульях, в пенопластах, она зимует вообще классно очень маленькими, по три рамки зимуют без проблем потому что улей теплый и все классно выходит так оно все приморозилось ну вернее прилипло неудобно тоже видите сетка пчела как сидит пчела очень неудобно смотреть. Пчела сидит на шести рамках. То есть она зимует без проблем. И весной, весной, извините, что я кручу, и весной тут будет полноценный пакет. Так, пойдемте так. Посмотрим еще выборочно что-нибудь. Видите, тут прополиса очень мало. Тут и пчелы поменьше. Вот видите, ну вот чем классно, что сидят здесь на кране и вот здесь сидят очень мало. Получается 1, 2, 3, 4 улочки. Но вот этот этим карникой хороша, что она на четырех улочках. Я не переживаю. Допустим, честно говоря, в Бахваст с таким количеством. Ну, то, что может у меня так получалось. Но баква с таким количеством э, ему очень тяжело. Как по мне, он может даже не перезимовать. Ну, как правило. А карники это вполне нормальное количество. Так, давайте здесь глянем. Что у нас здесь? Здесь другая москитка. Видите, где-то открыты были пчелы. Здесь другая москитка. Ну тут так само, смотрите, количество. Но сегодня тепло, они чуть расползлись. Конечно, когда я ходил, когда они в клубе были, было намного Бляха, неудобно. Было более комфортно. Одной рукой плохо. Вот, смотрите. Вернусь к прополису. Чем классно? Она кушать не просит. Зачем ложить пленку, если тем временем собирается прополис? Ну и сейчас я вам покажу силу шестирамочника. Тоже смотрите. Тут крайняя рамка и тут. То есть вполне классное состояние. Ну, Тут в принципе рассказывать уже я рассказывал не один раз. Уже много я рассказывал. По поводу этих шестирамочников, то есть плюсов очень много, многие воспринимают это как рекламу, потому что мы с Денисом дружим, но реклама рекламой, но если это круто, ну реально кру круто, то ну, хоть рекламируй, хоть нет, то оно круто. Вот смотрите. И вот вроде бы, казалось бы, друзья, прополиса типа не так-то и много, да? Ну вот, смотрите. Но ну, он есть. Из каждого уля тут стоит сейчас 200, 200 штук. Там, посчитайте сами, по 50 грамм это сколько прополиса можно собрать. Да, в некоторых много воска в шестирамочниках. Но это зависит от особенностей семьи, поэтому... Где-то очень много, наоборот, чистого прополиса. Где-то вообще не прополисует и не воскует. Ну, это ж без этого никуда. Поэтому ну, мы положили, собираем. А, и вернусь. Хочу же вам рассказать немножко, по, почему мы используем москитную сетку. Это в первую очередь, поначалу мы уходили от сырости. Эти улем у нас уже они три сезона, четвертый пойдет. Мы за эти три года поняли, что почему сырость бывает. Мы проверяли и в погребы заносили, как хочешь. Сырость как раз, друзья, когда мы положили вот эту москитку, вот эту. Ой. Видите, тут воск наоборот. Смотрите. Как когда мы ложим вот эту москитку, они ее что прополисуют, но все равно остаются микрощели. И, но в то же время нету сквозняка. Потому что, ну, как бы они воскуют, прополисуют, приклеивают немножко. В то же время нету сквозняка, но есть микрощели, которые дают уходить вот этой всей влаги. И в улье весной зимой. Реально нету сырости. Если пленку ложим, пленки, есть много влажности, есть, э, есть немного, есть сухо. Ну, Когда мы перешли полностью на москитку, то с москиткой эти проблемы ушли. Вот здесь у нас лежат, это были шестирамочники, которые мы по, ну, по три рамки, по две матки, то мы их недавно объединили. И я показывал, что я забирал матки на продажу. Объединили и положили пленку старую. Еще не было времени нам нарезать. Если честно, это э сеток. Ну, мы обязательно поменяем на москитку. Так что это как один из подсказок для тех, кто ну, э хочет побороться с сыростью. Ну, друзья, это, во-первых, мы уходим от сырости. А во-вторых, мы имеем возможность собрать, собрать пыльцу, о, прополис, божечки, извините, уже заговариваюсь. Собрать прополис, который, ну, допустим, мы продаем 2 гривна грамма в розницу. Почему бы нет? 100 грамм 200 гривен. Это как бы так, информация для размышления. Классные ули, крутые ули. скажу. Скажу честно, помните, может кто помнит, первый год, когда у меня их было несколько штук, и я сказал, они классные, куплю у Дениса 50 штук. Мне кто-то в комментарии писал, да что ты нам заливаешь. Друзья, у меня сейчас тут больше 200 штук. Вот этот точок рассчитан на 210 штук. ну Некоторые я пообъединял, вот видите, нету. Поэтому тут ну, где-то около 200 штук так что ну, я очень доволен и скажу честно э, что была бы возможность ну, лишние деньги не лишние, никогда денег лишних не бывает но была бы возможность может и будет еще потому что их надо где-то ставить нужна участок то я бы еще 200 поставил скажу честно потому что э, это есть и мед мы отбирали мед на откачку в этом году мы собираем прополис мы выводим маток в каждом нуклеусе по две, по две матки за сезон до 10 9, 8 маток ну, бывает где-то не облетится, где-то еще что то ну, очень круто и сейчас мы вообще увеличиваем именно на пакеты вот это пакет на матковый в одной точок. Весной продается, как я показал, пакет, и хвост или маточник дается, если там есть хвост. Если нет, просто ставится рамка с расплодом, с кормом, и там снова идет процесс воспитания маток, вывода маток и так дальше. Мало того, что для вывода маток они крутые, потому что температурный режим хороший обилие пчелы для кормления матки. Ну, мы должны понимать, что 50 пчелок в микронуклеусе и нуклеус на три рамки это ж небо и земля. Это в первую очередь температурный режим и кормление. Особенно первые матки, это майские, первые, когда возвратные холода. Мы должны понимать, что 50 маток пчел, ну, условно 50 пчел, никогда не, не создадут матки э, температурный режим, то, что может создать три рамки пчелы. Э, а мы с вами понимаем, что матка дозревает. Что после маточника дозревания у нее идет до а, а, абугула? С трутами, что после э, облета, то есть после осеменения она тоже еще дозревает. Поэтому температурный режим для качественных маток очень важен. Ну, как бы так, это снова реклама, друзья. Ну, как бы мне скажу честно, хочется с вами поделиться не для того, чтобы э, ради рекламы, какой, а чтобы ну многие пользовались. Кто держит дома пчелу, не покупает маток, допустим, кто хочет держать маток весь сезон, выводить сам, то это, я считаю, крутой улей, потому что матку можно содержать весь сезон, подставляя рамку с вощиной, забирать расплод. Он как донор может быть. То есть, ну, содержать запасных маток если вы ну многие из вас считают книги четко пишется в литературе что на пасеке должно быть как запасные матки банк запасных маток как и постоянно проводится выбраковка семей и производится ну, допустим 20% надо выбраковывать вот мы выбраковали шестерамочники у нас смотрим те классные перевращаем его в семью то есть и так дальше ну каждый находит сам как с ним работать я нашел скажу честно я для себя нашел и в этом году когда цены на меда не было вот это непосредственно этот точок мне э, э, кормил и кормит всю мою семью э, так что как, как то так вот вам и реклама вот то что я хочу вам сказать все друзья. Примерно показал вам, как наши маточки зимуют. Э, показал состояние, которое они идут в зиму. Э, в среднестатистической Нету прям, чтобы трещало. Но ну, нету таких, чтобы э, там было очень мало. То есть пчелы. Ну, для карники, то, что вот я вам показал, это все подходит. Вот почему я, мне нравится карника, почему я с ней работаю. По той причине, что... Для карники это то, что нужно. Бакфаст, как по мне, это уже не то. Бакфаст любит мощь, бакфас весной любит развиваться в более в мощных семьях он хорошо стартует. Но это то, что я заметил. Это то, что из своей практики. А карника она с трех рамочек, от трех выходит вот, лес. Почему я возле леса? Лес с карники дает бурный старт, бурное развитие что очень круто. Ну, давайте вот с краю вам еще покажу два ради интереса. Они все приклеены, ничего не выбирал, друзья. Все, вот, смотрите. Вот так состоит все. Тут один воск. Хотя тут я уже собирал прополис, тут они за вас щили. То есть, не знаю, видно вам количество пчелы. То есть, полный нуклеус. Полная 6 рамок. Это полноценный пакет. Все, если нормально, перезимуют. А я на 95% уверен, что перезимуют. Это пакет полноценный на высадку. Ну, вот, смотрите. Кстати, вот это чего пчелы тут-то. Это потому что мы когда кормили, мы заворачивали эту сетку и сюда пчела попадала. Вот. Ну, все классно. То есть, ну, реально классно. Хочешь, не хочешь, рекламирую, не рекламирую, все классно. А, еще, последний. Вот эти ули, вот 9-й, 218 Им уже по три сезона. Есть, есть, которые вообще у меня самые первые. Но вот смотрите, с ним абсолютно ничего. Ни на литках, ни на крышах. Видно, что на крыше только краска чуть-чуть послазила. Смотрите, краска слезла вот. Краска слезла. Но нуклеусы не поезжены, не побиты, ничего. Пленка уже потрухла, но э, с нуклеусами все нормально. И, ну, и это везде-то. Но ну, это более новые вот это. А вот это более старые. То есть не как... стоят под лесом. Никто их не ест. Тьфу, тьфу, тьфу. Ни соловьи, ни мыши, ни-не-не ни, ни, ни... дятлы. Надо постучать по дереву. Так, ну вот. Так, пчелы их тоже не грызут. Так что, конечно, если вы заведете моль, моль пенопласт любит. Тут скрывать ничего не буду. Если вы пропустили муль, моль пенопласт точит. Ну, видите, нашли мы и минусы. Все, друзья, с вами был вам Фабро, такой наш тачок, тачок шестирамочников. Это поилка Фабро End Парк Плюс. очень классная. И вот так выглядит наш тачок. Плах мы уже сняли, осталась одна пчела. И наши маленькие рекламные. Банера. Все, друзья. С вами был Ван Фабро. До новых встреч. Пока.